Готовы сообщить радостную новость, может быть не очень. О том, что Виктор Немец ушел в отставку сегодня. Так, писал свой канал Кадиус, выпустил уже несколько сегодня сюда статей по поводу этого. Давайте читать, разбираться. Он работал генеральным директором ООО «Инопланетные идеи». Ничем не больше, не меньше. Вот так. Давайте что-то мешать. Инопланетные идеи. Сегодня, а именно 6 июля 2018 года, хороший повод для того, чтобы вспомнить что-то хорошее, что было сделано в городе за последние 6 лет. Ну такое вдохновляющее начало, сейчас будем смотреть, может на самом деле было хорошее, может мы просто не знали, а может быть редакторы Кайди просто прикалываются, и мы с ними поприкалываемся, сейчас будем читать, не знаю. Итак, Виктор Емец, не скрывая гордости к своим достижениям, причисля причисляет то, что он наладил ремонт дорог в городе. Не больше и не меньше. Ну правда, почему-то редакторы газеты к 1 точнее новостного портала, написали это в кавычку. Об этом он рассказал на встрече с сообществом женского предпринимательства. В короткий Видно, его жена там сидела, тетя и тёща, и он уже сказал так сказать, отчет о том, что женщины-предприниматели в в этой наладила именно я. смотрим, что было дальше. Об этом аспекте работы говорят цифры, приведенные в отчете главы. Ну, это серьезный документ, конечно. цифры. Не поспоришь. Да, цифрами не поспоришь, да. денешься, да. Янца в Емсав был построен детский сад, на улице Болевар, мы там были, а мы там были. Очень интересная надпись на самом деле, и у нас, у нашей съемочной группы возник вопрос, а почему она вообще здесь появилась? Во-первых, если бы не было Владимира Владимировича Путина, то этого сада, конечно, бы не было. Если бы не было программы, которую написал Владимир Владимирович Путин, этого бы сада не было. Слава всемудрому и святоликому! вообще как да, вы вот сюда пришли? Вот это да, другого вопрос, как вы сюда пришли. Вот у вас дверь, вы мы, пошел, совершенно сп... выключите мы совершенно да, спокойно. Я вам все сказала. Нажали и прошли сюда. Вы и вы вот ходим уже выключите? полчаса нет, здесь. Не полчаса нет, без камеры с вами разговаривать не будет, потому что это смысл. Здесь культурно-оздоровительный комплекс, а вы нам море? Это спортивный комплекс «За Волжье». Давайте посмотрим, что на нем изображено. Кто посодействовал в строительстве этого прекрасного здания, сейчас посмотрим. Он был также выстроен совсем недавно. Итак, читаем. Объект спорта построен по программе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Представляю, собирается такой круглый стол. И давай, чиновники, ну что, давайте-ка проявим инициативку, построить спортивный комплекс, а что? А почему бахило? Я не знаю, это, почему они бесплатно не выдают. За 5 рублей как-то, ну я не знаю, может быть, конечно, и дешево, может быть. Да? Нет, а я посетитель. Я тоже не посетитель. Буду. Не покупайте бахилы за 5 рублей. Я с собой взял. Понятно, да, Поменять. понятно. За 5 рублей это переборщик. Можно за 2 купить. А? Что? Можно за 2 купить. Давай. Давай, мы тебе даем 6 рублей, ты ты покупаешь 3, 3 пары бахил. Итак, что мы сейчас делаем с тобой? Два рубля входит, и они не проваливаются. Так. Все, внимание, по храме. Супер, приимчивые дети 2 покупают 2 бахилы за 5 рублей, за 2 рубля. Спасибо тебе большое. Как первая пара ушла, вторая пара за 2 рубля. Ага. Отлично. Отлично. Отлично. Это супер. Мы как покупаем бахилы у вас, Отлично. Всё, спасибо. Внимание. И так был супер. Как тебя зовут? Герой дня. Давай расскажи нам. Было принято решение о сносе недостроенной школы НОДА. У меня такое что не Я не могу больше отчитать. Давайте просто тумимся на то, что написано. раз читаем. Было принято решение о сносе недостроенной школы НОДА. Я не знаю, как... что это, это движение, что-то видимо, что да. Читаем дальше. Одно из самых масштабных изменений – это транспортная реформа. Так, слушаем. 1 октября 2016 года Кострома избавилась от маршрута. С 2016 -го года Кострома избавилась от маршрута. Ну, чисто, как я не знаю, Победить выиграла войну, избавила, на конец. смотрите, это делать? Что Неужели, а? Неужели маршрутки исчезли? Они же всем так мешали. Они же так часто ходили. Ну, что я хочу сказать. Виктор Валентинович нас покинул, уходит, видимо, обратно в бизнес. Можно С официальным меня, статусом «Человек года», «Политик», «Мужчина», «Точка регионы. Пожелаем ему, несомненно, удачи. Спасибо за эти годы